Всем привет, кто меня смотрит. Вот записал короче песенку танцевальную такую вроде клубную вроде бы как. Вот свел ее и хочу поделиться вот этим и показать, как я сводил настройки плагинов и вот всего всего почти. Но эффекты я не буду показывать, потому что их тут толком нету, только вот пространственная обработка, как бы ну и все. В основном на свое сведение Буду ставить акцент Так что давайте послушаем, с чем мы будем иметь дело Снова хочется петь и Слушай, сука, а тебе это вреднее Эти чувства порвут меня 100% В этом бешеном Знаешь, темпе такое желание Хочетиться на море Удопиться любовью ты хочется мне навсегда здесь занять, лишь с тобой танцев все. Танцуй со мной, поговори со мной. Ведь видишь, время есть еще жив. Ватансуй, танцуй со мной. Поговори. не грустный грандэм. Грандэм, со мной, грандэм, грандэм, грандэм, грандэм, грандэм, грандэм, В общем-то, вот так все и получилось. короткая простая, ничего сложного нет. Если можно хорошо расслышать, все в одну дорожку почти записано, кроме припева. Вот припев я записал на у меня тут одна основная и два дабла, вот, которые я выровнял и под основную там и все больше ничего. И потом дублировал, сделал еще там по панораме рас... раскинул их. Короче, все больше ничего такого. Все тут очень просто. Сейчас покажу, покажу, что так, где, где, где. А, общая обработка у меня. Что на общее висит? Вот. Вот без минуса. Послушаем. Снова хочется петь. Ты слушай, сука, а тебе это вреднее. Эти чувства порвут меня сто процентов в этом бешеном Знаешь, темпе. Что такое желание? Хочу тензо, хочу движения, <свистит> что непонятно <в> моей голове. <свистит> не любящих нас день рождения, что помогает держаться на дне. Нет. <свистит> не испытывать бы терпения и забыть. <свистит> вот, вот так вот он звучит. Немного, конечно, как через рацию, там, но так получилось. Вот мне пришлось так сделать. Во-первых, на слух. Мне так понравилось. И как бы в минусе. Вот он сидит. Опять же, субъективно. Вот, отключим пространственные плагины. Вот эти все. И что еще? Еще добавочное. у меня есть где-то тут, тут, тут. Добавки, да. Вырубим. Вырубим еще на общие все плагины. Вот послушаем, как без плагинов А тебе это вреднее? Нет. Эти чувства порвут меня процентов в этом бешеном темпе. Хочу тетя на море, за любовью. Вот так это все звучит. Вот. Чё я повесил первое, самое. Первое повесил компрессор. Обычно вешаю эквалайзер, чтобы убрать резонанс. Но тут решил попробовать компрессор закинуть. Вот. И какие у меня настройки? Хорошо, у меня 3.45 поджал хорошенько ну в смысле для сжатия вот обычно ставлю 3 или там два с лишним Вот поставил 3 почти 4 короче вот треш у меня хорошенько так все это дело поджимает 32 и 8 аж вот атака не сильная ну такая как бы и релиз выходная громкость у меня выходного вот, сигнал гейн у меня он тут на 14 прям громко сделал почему я так сделал, а, вот, а, что у нас, сжатие компрессора ratio, и сама компрессия, да, треш а, атака, это работа компрессора самого, вот, да, с какой скоростью он начинает, насколько я знаю, работать, и релиз, ну, релиз у меня вот, смотрите, я поставил атаку, и там выявляются всякие, вот, что мы сейчас вот послушаем. Это хочется мне навсегда здесь занять лишь с тобою, танца все поле. Снова хочется петь, а тебе это вреднее. Эти чувства порвут меня сто процентов в этом бешеном темпе. Там, короче, какие-то вот такие лишние появляются вот какие-то артефакты, я хер значит что это. И вот, допустим, релизом я это все дело выравниваю. Потом поднимаю рейшу и опускаю потом... Трещот, насколько мне вот надо. Углубляю, как бы этот, сжимаю настолько, чтобы вот, он как-то более сел в минус вокал, вот. И потом добавляю громкость на самом этом компрессоре. Минус я сначала делаю тише его. Отчудиться на море. Мы слышим, да, то, что это было так? Пицца любовью. Вот. Это хочется мне... он более сжатый, и я сделал его громче, и как бы и громкий, да? Вот, он какую-то динамику там сжал, и еще громче, и вот он стал. Почему? Ну, с тем учетом, то, что он стал громче, мне... Вот, следующий плагин у меня висит фаб-фильтр. Вот предварительно вот компрессор и вокал стал погромче да и с тем учетом то что он стал громче мне будет как бы более слышно вот но ну, это лично для меня более слышно какие-то резонансы мне будут как-то легче услышать поймать их и убрать вот можно увидеть то что это до хрена да у меня эквалайзера тут я им пользуюсь кто-то по-любому скажет что так нельзя там туда-сюда но я делаю так как мне нравится и как я слышу все вот. Тут я просто поубирал резонансы, говорить я не буду, что это, как, что, по-любому, там дохрена кто это знает. И смысла мне говорить, какие резонансы это, потому что там по-любому оборудование кого-то другое, что-то другое, резонансы будут вообще в другой степи, Просто залазите, смотрите, что вам неприятно на слух, слышите и удаляете это нахрен. Вот. Потом я повесил -э, ProL, FabFilter, сделал громче. Мне навсегда здесь... И постоянно с каждым плагином, после настроек плагина, я добавляю громкость на минусе. Здесь занять лишь с тобой, танца все поле. Вот. Порвут меня процентов в этом бешеном темпе. как бы вот он уже громче стал, туда-сюда. Идис вот эти мешают. Потому что у меня DSR вырублен. Все, потом я вешаю. Че? Эквалайзер. А, тут опять я че? Тебе это вреднее! Убрал гнусавость еще. Убрал комнату. С каждым плагином просто добавляются его вот шума, какие-то эффекты, егошни, его звук появляется. И он добавляет их. И после каждого плагина я почти вешаю э, эквалайзер и убираю какие-то шумы, которые он добавил. Они появляются. А, вот. Все. уже вот Эти чувства порвут меня процентов в этом бешеном <плодисмент> темпе. Все. И там что у нас? Следующее идет. Вот. Следующее. Тут я, наоборот, ничего не убирал след в этом эквалайзере. Я, наоборот, добавил. Сделан погромче, добавил на пяти тысячах и от там семи до там бесконечности, я не знаю. Вот, то есть 5 я добавил для того, чтобы он был как-то более явным, а вот эту вот я уже добавил, ну чтобы он был более как-то ясным, как-то песок вот такой вот, он не знаю, ну просто вот послушаем. Хочу а за на море, а тебе это вреднее. Эти чувства порвут меня 10% в этом бешеном темпе. Слышно, да, то, что ясность появилась, а весок больше. Вот, ну ничего страшного. Вот, следующий Рвокс у меня от Waves тоже. Такой хороший плагин, и я им постоянно пользуюсь. Тут я ничего не такого не добавлял, просто на минус 3 опустил, чтобы как-то вот вокал он стал ближе. То есть, вот если раньше делали какие-то песни, там, не знаю, 80-х, они как-то там вот как-то далеко казались, а сейчас, наоборот, песни, чтобы они были ближе, как-то вот прям в башке звучали, прям перед глазами, как будто бы тебе кто-то поет. И вот я его использую для того, чтобы он стал как-то ближе. И он меня устраивает. Я считаю, то, что он в этом плане помогает. Вот. Хочу а теца на море. Да, как-то вот вокал ближе стал. Удапиться любовью. Ты хочется мне навсегда здесь занять лист. Лишь... Все, да. Идем дальше. Диесор. Диессор, у меня тут от 5 до 6. И просто опустил вниз сильно. Пли с тобой танца вс поле. А тебе это вреднее. Эти чувства порвут меня 100% В этом бешеном темпе Работает нормально, меня устраивает Все, ничего менять не хочу Потом у меня еще один эквалайзер Опять резонансы какие-то Я их убрал Хочу тетиться на море Удопиться любовью ты хочется мне навсегда здесь за. Все, потом просто Пробил то, что мне не понравилось Еще убрал, еще вот так вот Я постоянно убираю Что у нас тут еще? Дальше у меня идут добавки. Общая общая обработка отправлена на группу добавки. Потому что у меня тут плагинов не вместилось, и я так делаю. Вот. Здесь у меня. Вся такие плагины. Тут у меня резонансы тоже. Не буду, не буду ничего говорить. Все, все, все. Вот резонансы. Вот эти вот все поубирал частоты, которые мне не нужны. И все. Единственное, что я добавил, это вот Сатурн. Сатурации добавил. Эти чувства меня 100% в этом бешеном темпе. Сейчас более как-то четче звучит, да, вот после вот этих всех настроек а, с резонансами. Он как-то более уже в миксе, ну, в смысле в минусе сидит нормально. Меня устраивает. Похочется петь, а тебе это вредно. Я считал, то, что мне не хватает какой-то яркости, я добавил высоких частот и работу сатуратора поставил ну, почти на 2000. Вот, потому что он сильный, как бы, перебарщивать тоже не очень хорошо для него. Эти меня в этом темпе. Уже, уже что-то есть. Все. Ничего такого нету, второй куплет. Хочу я движение, что непонятно в моей голове. Где тут, что-то тут у меня помогает держаться на одной моей голове Понял. любящих нас день рождения что помогает держаться на дне yeah. Yeah. испытывать терпение и забыть Всё, вот он как он сидит сейчас в минусе меня вообще устраивает для меня четко все припев что у нас по припеву припев прописал одну Вокал сидит, ничего не мешает ему как-то нормально. Все с даблами, с прописанными. Дублировал еще даблы, потом нарезал, где мне больше. Тут какие-то вот настройки у меня есть еще. А, ни хрена нету. Все. Потом следующий у меня. Тут у меня пич на 12 полутонов вниз и shift на минус 5, чтобы он был более глажен. <танцов> Еще дублировал. И, и дублировал я не основную дорожку, а два дабла. Просто если я основную и буду разводить ее, она будет более как-то... Ну, Сказать. неестественно они будут звучать и тяжело они разводятся как то так вот и поэтому я даблы дублировал и сделал из них другие даблы развел их по панораме каждая каждые да два дабла идут дальше от предшественников по панораме вот здесь у меня просто shift на минус 30 и все и получается как бы это, я, припев. Получается, вот такой припев. Видишь, танцуй, со мной, со мной, Ведь видишь время есть еще Ну, еще мне что тут не понравилось. Что. Как бы минус? Вот что-то долбиловка тут какая-то есть. Я повесил эм, компрессор многополосный. И убрал какие-то, ну точнее не убрал, а скомпрессировал частоты на минусе, которые вот мне не нравятся, которые какие-то жесткие. Вот как-то без него. Мне навсегда здесь занять лишь с тобой, Танцев всю. Вот с ним. Весел фабфильтр. Тут тоже чуть-чуть посрезал, как бы, не сильно много, но тоже не есть хорошо, но, блин, все-таки, вот мне вот показалось, что надо срезать, я срезал. Море, утопиться любовью, Так хочется мне навсегда здесь занять лишь с тобой танцовать. стоп вот, тайп-стоп, это у меня тут эффект, вот этот. Держаться, помогает держаться на дне, не в... испытывать, потерпеть. Все, что по пространственной обработке у меня? По пространственной обработке у меня, как всегда, не изменяю этому плагину, вешаю LexHall, все, выбираю прессед, какие-то настройки у меня здесь, э, ну, делаю там, ну, я просто в основном выбираю прессед и там чуть-чуть настраиваю, как мне надо там на слух и все, и уже вот он будет звучать по-другому. Я навсегда ну, здесь занял. Вот он звучит. ЗАНЯТЬ лишь СТОБОР вот. вот, в этой песне мне показалось, что мне тут маловато э, ревера, и поэтому я добавил еще один от плагина, плагин от Waves. Вот, тут я что, тайм поставил на максимум, в миксе я почти тоже на максимум добавил, почти выходной сигнал у меня на максимум, и здесь в районе вот э, до одного, до 1000 я вот оставил, чтобы он более такой... Короче, вот на этой чистоте звучал и сильно не, не мешал другому реверу справляться с этим треком. Вот И звучит-то, ну, все вот так вот. Будет вот. И хвост слышно, что, с длинной, ну, как нормально. Все. потом плагин delay. Чё у мне тут привязал по темпу. А, пин пон поставил. Лево-право, чтобы звучал он. Срезал вверх. Только, убрал аналог, чтобы он сильно не звучал. Повторение я поставил по минимуму. Отпут я не трогал. Все. Вот так вот он все звучит. Ну и в итоге это все звучит вот так вот. Что непонятно в моей голове. не любящих нас день рождения. Что помогает держаться на дне. Не испытывать бы терпение и забыть иной. Все просто. Все классно для меня. А, что еще? А, ну, мастер-канал у меня, что? Поднял просто громкость. А, что тут? Срезал чуть-чуть на эквалайзере. И стереорасширитель у меня висит. Все. Как бы настройки эти вы должны для себя сами подбирать, если вы такие собираетесь делать. Вешать, вешать плагины вот почему я тут не весь не повесил там мультибанк компрессор там как много делает ну просто для меня никакой вот такого там офигенского прям качества там или еще что-то там мастеринг не дает тем более мне делать на дому это нет смысла потому что это делают даже не на простых студиях да на там специальных прям студиях со специальным оборудованием и вообще проект должен еще на этапе сведения уже должен звучать круто вот так что вот такая фигня ну кому понравилось подписывайтесь ставьте лайки комментарии там какие-нибудь желательно конечно хорошие ну в общем то так вот спасибо за просмотр всем пока до свидания